Если во время работы у сотрудника кассы зависает компьютер, необходимо обратиться в техническую поддержку ЦИТА по номеру 542 300 Как определить, что завис именно компьютер, а не программа? При зависании компьютер перестает реагировать на действия пользователя и откликаться на любые системные команды. Попробуйте открыть, например, ярлык с изображением вопросительного знака, расположенного на рабочем столе, или нажать на кнопку «Пуск». Выполнение любых действий на компьютере будет невозможным.